Дорогие друзья, я Конькова Алла Сергеевна, генеральный директор ООО Академия СПА. Приглашаю вас к сотрудничеству и к развитию в нашем бизнесе, которому больше 10 лет. Он высокодоходен, рентабелен и устойчив в любых экономических условиях. Оставляйте свои координаты и с вами свяжутся наши менеджеры в любое удобное для вас время. Спасибо.